До того, какition ТВ стал известен, парень не любил снимать себя на камеру. До того как ТВ стал известен, будущий контент открыл свой канал чисто зажды денег. И до того, как стал известен, парень несколько раз снял название канала. Добро пожаловать на мой блог. Нет. И сегодня мы расскажем вам о жизни ТВ до того, как он стал известен. Автор канала зовут Константин. Парень родился в семье в городе. Будучи 14-летним подростком, прочитав статью о заработке на ютубе, НДД решается открыть свой YouTube канал, надеясь на то, что в скором времени будет поднимать нехилые бабосы. Что, конечно, как вы можете предполагать, не случилось. Чтобы заработать хотя бы какие-то гроши, прошло достаточно много времени, было потрачено много сил. Одним из первых видео на канале был ролик из домашнего анхива НДД ТВ. Это видео в Контакте Константина на тот момент набрал более 500 просмотров, решив, что если видео выстрелило там, то оно идеально подойдет для Ютуба. И таких видео на канале было еще 6 штук. Перед автором канала стала нелегкая задача выбрать формата видео на канале. Парень в одном из интервью рассказал о том, какие он эмоции переживал, загружая первый видос, и о том, как он накручивал ему просмотры. Я вместе с братом двух, двух устройств одновременно в течение одного часа смотрели видео, тем самым набрав... Первые 100 просмотров, но затем YouTube списал чуть меньше половины просмотров. Формат, на котором остановился автор, был подборка приколов. В то время на ТВ любил смотреть такие видосы. Это в машину, вот в эту. И решил попробовать свои силы в таких видео. Поначалу для начинающего контентмейкера все шло весьма удачно. Видео набирали по 70, по 40 просмотров. Кстати, Константин долго не мог выбрать подходящее название для канала. Сначала Прикол Приколович, спустя время парень переименовал свой канал в Шаш... Шашлык ТВ, Шашлык ТВ и сегодня... И лишь после этого всего канал назывался NZ Edition ТВ. Как вспоминает автор канала, на него подписывались первое время лишь друзья и родственники. Вот такие вот дела. NZ Edition ТВ долго скрывал свою деятельность на видеохостинге от родителей, так как боялся того, что те, в свою очередь, будут критиковать его деятельность. Но все же у парня хватило смелости сказать своим детищем родителям, так как скрывать это не было сил. Первым грандиозным успехом на Детишн ТВ было видео, которое он тупо слезал под чистую канала Комиссар Миклован. Хуйню, ДАЙ ПОСРАТЬ НОРМАЛЬНО Видео стремительно набирало просмотры, за неделю набрало более полторы тысячи просмотров. На данный момент это видео посмотрели более ста тысяч раз. Неплохо, не правда ли? Первый видеоредактор, который освоил героя нашего сюжета, был Movie Maker. Именно в этой проге НЗД ТВ долгое время монтировал свои видео, пока не пришел на другую, но наемовскую прогу, которая была немного покруче, чем Movie Maker. На протяжении чуть меньше года парень снимал видео жанра подборки приколов. Но в один прекрасный момент он задумался о том, не сменить ли ему формат на какой-нибудь другой. Как раз в то время батя купил себе экшн-камеру, на которой первое время НЗД ТВ записывал видео информационно-развлекательного характера. Именно благодаря покупке камеры Константин навсегда завязывает с подборками приколов. Ну как, круто? Очень! В 2016 году, будучи подростком, ТВ поступает в местную шарагу. Адаптируясь новым социуме. парень приобретает неплохие скиллы по монтажу и правильности съемок видео, которые он применил в своих видео. Именно благодаря новому обществу, в котором оказался Константин, парень решается попробовать себя в анимации и даже записывать свой собственный мультсериал «Приключения Тарелочкина». Супер крутой работой это не назовешь, но на создание таких видео уходило много времени и сил. Из-за небольшого количества просмотров автор канала решается забросить этот проект, посчитав его не совсем перспективным. Следующим форматом, который я пробовал Константин, были летсплей. Интересно, интересно. Да, думаю будет интересно, да. И как вы могли догадаться, такие видео тоже не увенчались успехом. И лишь после того, как парень решается записать видео про Шурыгину, надеясь сорвать большой куш просмотров. Все в жизни этого канала идет на ура, тонны просмотров, лайков, дизлайков и комментариев. После всех этих видео, информационно-развлекательного формата, не задишни ТВ бертся за съемку клипа на песню, тогда еще популярной группы грибы тает лед. Но как вы можете видеть, профит с этого клипа небольшой. В скором времени юному автору приходит мысль о новом юмористическом проекте «Что общего у?». Здесь я буду сравнивать всякие разные интересные личности, там, певцы, исполнители э, актеры и прочее прочего Вы также можете мне... По меню автора формат зашел на ура, но по каким-то причинам вышло лишь одно видео данного шоу. По каким причинам, кстати, решил свернуть столь перспективный проект до сих пор не ясно. Затем автор канала Индезидишн ТВ потянуло на химию, да, так как он уч учится, как сказано было ранее в видео, в местной шараге на химика аналитика И даже отснял сериал, который был посвящен химии. Так, что я еще не делал? Ну, Галина Анатольевна высоко-контору спалили. Радон это опасное вещество, не знаю почему. Я молчу. Радон? какой-то мальчонок. Одним из самых важных толчков в развитии канала Было первое знакомство с AliExpress. Именно в мае 2017 года Интернет-магазин знакомится с таким интернет-магазином, как AliExpress. Только мне разобраться, что и как происходит Тихаря от всех решается на первую покупку Это были проводные наушники, которые он записывает свой первый обзор Так, вот такие вот наушники Я заказывал их черными. Также они есть в других расцветках Там золотой, белый это приобретение послужило новому формату для данного канала. Также парень пробовал свои силы в реакции, что опять получилось безуспешно. Затем поехали лайфхаки, челленджи, обзоры товаров, а также авторские короткометражные фильмы. Неплохо парень преуспел в формате пародий. И затем все закрутилось, стали приходить все новые и новые свежие идеи, которые мы видим на его канале. Затем Edition TV решается открыть канал для своей младшей сестры, который он поднял намного быстрее, чем свой канал. Но это уже совсем другая история. А это была история ТВ до того, как он стал известен. Подписывайтесь на канал и смотри прошлые выпуски. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. А вот вы знаете, какое сегодня число? Подумайте, подумайте, какое сегодня число? Правильно, 1 декабря. Ну и что? Скажете вы мне. А вы зайдите, пожалуйста, на вкладку о канале. Да не на вашу, на мою. На мою зайдите, пожалуйста. Что там написано? Правильно. 1 декабря. Так это получается, что сегодня день рождения моего канала. И в честь этого я решил сделать вот такую вот пародию на самого популярного человека среди школьников Телблокнет. К сожалению или к счастью, я уже давно перестал его смотреть. В этом видео я рассказал о себе так, как хотел бы, чтобы обо мне рассказал вам Телблокнет. Если вам что-то еще интересно узнать обо мне, о том, как я снимаю видео, кто я такой вообще, то пишите, пожалуйста, об этом в комментариях к этому видео. Возможно, может быть, я что-то не успел сказать, потому что не вспомнил. Но если вы напишите, обязательно вспомню и сниму даже отдельное видео. Ну ладно, все, пойду я отмечать трехлетие своего канала. Всем пока, ребята.